Ребятки, а вы как, чувствуете вообще приближение Нового года? Или нет? Скажите только честно. Ты кто? Сергей Симонов на... Будет ролик интересный, сегодня заберу верту, расскажу вам, как я менял права, потому что у меня кончился срок действия моих водительских прав 10 лет. Ну, в смысле, 20 лет уже стаж общий, да? Вот, расскажу целую историю. В общем, ролик будет интересный и насыщенный. Погнали. Должен сидеть старый черт. Они а шелются чё-то где. Ребятки, чё? Пока, скоро увидимся. Чё я хочу? Еще хочу.